Дорогие наши друзья и уважаемые инвесторы, и все те, кто так долго ждал запуска обновленной Global Decentralized Community, мы рады сообщить вам, что запускаем инновационный маркетинг для наших партнеров, способный изменить жизнь каждого без исключения. Вы хотели бы увеличить свой доход хотя бы в 2, в 3, в 5 раз? А может быть в 10, в 20 и более? С компанией Global Decentralized Community это реально. Результаты наших партнеров говорят сами за себя, и вы можете стать одними из них, изменив свою жизнь раз и навсегда. Наша модель децентрализации нового поколения способна поменять этот мир. Мы номер один в данной индустрии, ведь ни у кого еще в мире не было таких результатов, как у нас, потому что мы дорожим каждым нашим партнерам. Наша команда стремится к созданию долгосрочных и взаимовыгодных условий со своими партнерами, что в свою очередь способствует стремительному росту нашей компании. Главной целью Global Decentralized Community является, чтобы эти ценности сохранились. Мы создаем системы, которые обеспечивают устойчивую экономическую ценность для их участников. Уже сегодня вы можете начать зарабатывать и строить свою независимую, децентрализованную компанию, способную изменить вашу жизнь. Global Decentralized Community выводит на мировой рынок высокодоходное инвестирование, возможность заработка до 600% годовых. Покупайте мощность, исходя из ваших возможностей и желаний. Заключение контракта о сотрудничестве с другими партнерами. Купив один из контрактов, вы автоматически становитесь куратором своей структуры. Это означает, что партнеры непосредственно находятся в вашей команде, и все доходы от привлечения новых клиентов идут вам согласно партнерской программе. Создавайте свою команду и получайте прибыль по многоуровневой реферальной системе от приглашения новых пользователей. Проводите вебинары, обучайте, получайте неограниченный источник дохода. Создание кошелька и приобретение высокодоходного актива. Официальная криптовалюта GDC – GDC Invest, созданная на блокчейнах Минтер и Космос Network по техническим показателям превосходящая своих предшественников – Биткоин и Этериум. А именно, скорость транзакций – 5 секунд. Комиссия за перевод любой суммы – не более 1 цента. Данной цифровой монете обеспечен небывалый рост в цене и большое будущее, что уже подтверждается в различных СМИ. Оплачивайте товары, услуги официальной монетой GDC, а также продавайте свои товары на специальных площадках в нашей экосистеме. Получайте консультации от квалифицированных трейдеров по правильному формированию своего инвестиционного портфеля для извлечения максимальной прибыли. Global Decentralized Community – мы меняем жизнь к лучшему!